Как вы считаете, какие главные качества, которыми должен обладать настоящий милиционер? Ну, настоящий милиционер должен э, обладать добротой, э, э, Он должен быть умным. Что еще? Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил. Вася, <связывая музыка> Это песня любви к правоохранительным органам. а кто водитель данного автомобиля? А вы видите я вас спрашиваю, кто водитель данного вы автомобиля? Я вижу, что он один из адвокатов. Видите сейчас? Слышите, что я у вас спрашиваю? Я да, вы, вы, вы, вы, вы, вы. А где? Автомобиль здесь брошенный. Не мешайте мне работать. Работать или службу нести? А? Работать или службу нести? Я, ну думал, что? Что, я думал, что вы службу несете, а да, не я работаете. Не хочу, а почему? Стоит Стыдно? Просто не хочу. Просто. Ну просто у вас закон обязывает со мной общаться. Письменной форма. А где это написано? В письменной форме будем общаться. А где написано, в какой форме вы будете со мной общаться? Может переставите автомобиль без нарушения, я поеду дальше. Спектара. перестаньте, пожалуйста, автомобиль без нарушений. На газонах запрещено стоять по новым правилам дорожного движения. Спектара, у меня все реагируют? Не реагируйте на меня. Мешок в груди стоит, может не нравится, бит, может жирный. Проезжай часть, отдайте. Да что вы? Проезжай часть, да, отдайте. Мне отойдите. надо подойти к водителю, отдайте. Я еще раз говорю, с проезжей руки, части. Руки. С проезжей руки. части. Руки и вот. С проезжей руки, части. Я отойдите. еще раз повторяю, руки. Вот отсюда, с проезжей части, отходите. И вы пожалуйста. тоже отходите с проезжей части. Вам тоже здесь запрещено находиться. Я еще если раз. Если вы не вы знаете, отойдите, пожалуйста. приказу 3 единицы, вы. Отойдите не я, не хочу, да я с вами я тоже раз. раз. Водитель, а секундочку, не передавайте документы. для в том, что вы ничего не нарушили. Вас сейчас остановили незаконно. То есть сейчас ваши права ущемляют вот данный. Не знаю, кто это, сотрудник ГАИ, или это оборотень в погонах. А пошел, что нарушил. Ничего ну, вы не нарушили? Ничего а? не нарушили. Пристегнутый, я видел, что я видел, что он был пристегнутый. Ходите а сказать. вы согласно 251-й статье КУАПа должны доказы предъявить, а не беспричинными остановками заниматься. И документы вы в руки имеете право не передавать. Да что, я, я знаю, что они не Так, Николаевич, вы знаете? Да, да, да. Да, Сейчас смотрите, сейчас скоро откроют окошки, сейчас не торопитесь, а скоро будут новые окошки и там очередей не будет, чтобы водитель вам поменять. А чем инспектор фотограф занимается? Или вы не инспектор? Или тогда Бадуна, видно ведь умный мужик Пробка в бутылке стоит, дырка, чтоб тут из нее Тема забита давно, это такой аппарат Курят голландский табак, тихо, чего говоришь Тремно, не спрашивай, слышь я. Вроде бы с вами общался, вроде бы вы такой адекватный ну... Когда с... Да не помню, когда, годик назад, мне кажется, с вами общался Не, не общался, но вижу глаза у вас добрые Вижу, вы не нарушитель Ну берите, пожалуйста, автомобиль, чтобы он не нарушал Берите, дайте мне спокойно уехать ну нельзя же по новому ПТТ стоять на разы. Давайте вы первый. Я уберу, как только вы убираете, я сразу же уезжаю и вы меня туда жу... вы, Я там Вы и я. этот автомобиль. Ну, давайте, я знаете как, я отъеду вот сейчас сюда правее. Ну я сниму, что вы его убрали, что вы ну, не нарушаете, и я поехал. Так а что, вы передумали? я же не за рулем как это может ему не вывез что выдаете ну ладно будем с вами тогда стоять будем мешать вам службу будем стих его мед лишь дохмурил лицо может баратуха курнешь это законно ну что ж. слышишь товарищ постой я же не дури Петра ну переставьте машину че ж вот вас надо прям, я не знаю, на колени перед вами сноиться, умолять вас. Спектора. Ну, берите кто-нибудь машину. Такой я твою тему. Просёк? Я же быстрей на утюг Мент оказался больной. Он же и за мной. Быстро меня он поймал и грузом прижал. Нет, я не вор, не бандит, нет, я обычный мужик. Обег несется за мной. Вот я уже под статьей. Быстро меня раскусил. Жизнь босатый погубил. Слышишь, шипуся, пацан, бряч от ментов свой карман. Слышишь, мусор, не гонит и путаешь берега дешевые панты. Да, пожалуйста, уберите автомобиль, чтобы он не нарушал. Мне нет желания вообще с вами разговаривать, даже У общаться. Меня с вами тоже нет. Вот Мне и не все, вопросы просто Занимайте свои дела. С вами общаться. Еще раз, занимайтесь своими делами. Я занимаюсь. Понятно, своими а делами. А что, а что Ваша распускается. Я говорю еще раз, занимайте а своими а что делами. Вы руки распускаете? У вас руки длинные. Нет. Или вы по судам побегать хотите? Ваш начальник уже бегает, уже недовольный по тем Или забыли Харцизского? Петренко. Хотите его участь принять? За руками следите. Хорошо? Я вам, по-моему, никакой угрозы не создаю, что вы руки свои позволяете распускать. Или вы чего-то боитесь? А что вы смеете? Жизнь веселая? Да? Нарушитель. А знаете, почему вы нарушитель, даже если, если не вы водитель данного автомобиля? Потому что вы не реагируете на нарушения. А кое, кое сотрудников ГАИ мы сейчас говорим с вами. Вы не нужны такие, какой. С вас среди тут троих один адекватный, который хотел убрать автомобиль, так вы ему помешали. А остальные двое вас уголить надо. Вы животы отращиваете, а толку от вас нету. Да сколько 100 метровку бегать, если не секрет? Долларов за 100, за 50. Убирайте автомобиль? Или будете ставить молчать себя? Инспектора. Уберите, пожалуйста, автомобиль чтобы он не нарушал инспектора пожалуйста уберите автомобиль чтобы он не нарушал сержант адекватнее у вас будет еще одна бесконечная остановка Что вы не сообщили водителю? Хотя вы имеете право не передавать в основным правилам дорожного движения свои документы инспектору в руки. я это ну, ну, командир ну честно, плечо красное, вот на вечер. Сержант, желаю вам, вот искренне желаю вам хорошего продвижения да? по карьерной лестнице. Потому что вот эти двое инспекторов, это, это вообще это не инспектора. Им, Им тут делать нечего в ГАИ. Вот такие вот такие вот люди позорят нас. Вот вижу, вот были бы все такие, как вы, у нас бы в ГАИ бы нормально относились. Видите нарушения, хотели убрать, видите, а старшие, я что так понимаю, не у вас старшие вам бы препятствовали. Вот, вот, вот из-за таких вот инспекторов бои не любят. не думаешь не бить? у меня именно Инспектора, Бас... вас 20 раз, пожалуйста, переставьте автомобиль. люди стараются высаживают травку косят ее чтобы было красиво вы приезжаете ставите свои машины рассчитая дубинаала мне говоришь на дай только адреса на допроте применял дубиналы утюги мне же трудно говорить радожми наручники тебе проду расскажу все как было покажу где родю садилка сотрудники гаи Сотрудники ГАИ Сотрудники ГАИ, пожалуйста, переставьте автомобиль Инспектора На да? Да. Сил ты пойми, я не купил. Чтобы в жизни не болеть. Дед покойный нагадал. Лишь периодически ты товары чудо трав. В по у меня гастрит. Иногда болит спина. Говорю и понимаю, круто понесло меня. Только ты не суди, бассудту не сади. Суди, бинушку мою юную не гуди. На районе у тебя игра бежит. Слышишь, мусор, не гони, на волю отпусти. Слышь, будь человеком, отпусти Слышишь, мусор, не гони, ты путаешь берега Дешевые панды точно не для меня Тебе звезды на плечо, мне в клеточку небеса Смело допрос ведёшь с помощью утюга Думаешь выбить у меня имена бары Посоту местную сроком пугаешь зря Рёбы рассчитая дубинала, мне говоришь На волю отпущу, дай только адреса Слышишь, мусор, не гони, ты путаешь берега Дешевые панды точно не для меня Тебе звезды на плечо мне в клеточку небеса Стрелла допрос ведет с помощью утюга Думаешь, кибить у меня именно барыб Посоту местную сроком пугай зря Лебра, считая дубиналом, не говоришь на волю отпущу так, Скажите, пожалуйста, вы считаете, что вы ничего не нарушаете? Инспектор, вы считаете, что вы ничего не нарушаете? Можно ваш навык номер поставить, которого должен быть на видном месте. Покажите, пожалуйста, ваш находный номер? Брали бы автомобили, все, никаких вопросов бы никаких вам не было. Вас будут тысячи людей смотреть в интернете. своих героев дай только адреса родину мать свою не забудем ведь мы белорусы мы мирные люди зачем же тогда так жестокие законы на каждого третьего дядя в погон на мусорниешь берега можно ваш народ номер посмотреть ноль один восемь четыре. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ваш автомобиль нарушает или нет? нет? Нет. Не нарушает. Ваш автомобиль ничего не нарушает, правильно я понял? Скажи, дайте посмотреть ваш номер, которого у вас должен быть на видном месте. Или представьте, что его... Вы не мой? вы меня слышите или нет? Наверное, нет. Ребра считаю думиналом не говорит. только адреса. Сколько ты хочешь, скажи, Каши же торгует, ты будешь мой крыш, скажи, сколько ты хочешь, сколько ты хочешь, скажи, Коши же торгуют и будешь мой крыш, скажи, скажи, Мен, скажи мне, Мен, сколько твой цена, скажи, Мен, скажи мне, чтобы ты мне не мешал, скажи, Мен, скажи мне, Мен, сколько твой цена, скажи, Менько Скажи мне, чтобы ты мне помогал. Ты жадный мент, ты мой крыш. Я по фене не не бум бумбум. Я торгую, ты не лезешь. Нам обоим хорошо. Ты жадный мент, ты мой крыш. Я по фене не не бум бумбум. Я торгую, ты не лезешь. Нам обоим хорошо. Сколько ты хочешь, сколько ты хочешь, скажи. Я же и же торгую, ты будешь мой крыш. Скажи. Сколько ты хочешь, сколько ты хочешь, скажи что торгуют ты будешь мой крыш, скажи, скажи, скажи мен, скажи мне, мен, сколько твой цена, скажи, мен, скажи мне, чтобы ты мне не мешал, скажи, мен, скажи мне, мент сколько твой цена, скажи, мен, скажи мне, чтобы ты мне помогал, ты жадный мен. Я по фене не бумбум. Я торгую, ты не лезешь. Нам обоим, хорошо. Ты жадный мент, ты мой крыш. Я по фене не бумбум. Я торгую, ты не лезешь. Нам обоим, хорошо. Сколько ты хочешь, сколько ты хочешь, скажи. Каши, торгую, ты будешь мой крыш. Скажи, сколько ты хочешь? Сколько ты хочешь, скажи? Каши, торгую, и будешь мой крыш. Скажи. А куда на ДТП? О! Нет, Машины бьем казенные. От беньки. Вот и водитель мы узнали кто. Не, раз вы так будете ехать за нарушителем, то вы никуда не успеете. Зелька у них поехала с нарушением Поехали, посмотрим с каким она нарушением Что, они уже скрылись, а? в кусты где-то спрятались все а вон они вон они вон они они, они, они. все скрылись гаишники за секунду за нарушителем поехали Слушай, а, слушай, а, а слушай, жадный мен, жадный мен, слушай, а, слушай, а, а, слушай, сколько в день?